Всем привет! Меня зовут Виталий и мы опять дождались очередных выходных. Решили немножко попутешествовать. Сегодня мы едем в природный парк Олени Ручьи. Ну вот мы добрались до парка. Нам выдали такой вот билет. Здесь же основные маршруты. Так что особо не забудешься. А мы сегодня пойдем на карстовый мост. Это самый верх парка. Если нам хватит времени. Попробуем добраться еще до пещеры Дружба. Ну вот начинается маршрут на Карстовый мост. На машине сюда проехать нельзя, только пешком. Летом квадроциклы развозят э, компании, когда здесь снимают. Там еще на территории парка есть зоны отдыха, можно заказать квадроцикл, он привезет туда дрова. Ну и в общем-то все ваши вещи, которые вы с собой взяли для отдыха мы начинаем встречать интересные места вот здесь вот на сосне висит такой вот как он называет по-моему бурт или, может быть я ошибаюсь в общем в таких вот сооружениях пчелы оставляют свой мед люди потом его благополучно забирают и съедают здесь вот на площадке еще идет подготовка празднику. Завтра будут здесь провода зимы. Надо было, наверное, нам совместить эти мероприятия. Ну да ладно. Вот как раз видно площадка, которую можно заказать. Там находится мангал. Ну и вообще под крышей столик, скамейки. Мы туда сейчас проходить не будем. Конечно, тропинка прокатана снежиком. Не знаю, как нам Наверное, тяжело будет добираться до Карсового моста, но посмотрим. В таких местах все кажется странным, и вот сейчас мы увидели снег, лежит на ветвях, кажется, что Получается вот такое место. Очень интересно. Называется стоянка запрещена. Вот и первые люди, которые нам встретились на маршруте. Народу очень мало. Летом конечно здесь народу больше. и добрались до Карстового моста сквозь деревья, зимой его очень хорошо видно летом листва закрывает люди отдыхают здесь тоже слева у Карстового моста есть грот летом можно заплыть на лодке но так как мы зимой сейчас мы туда зайдем посмотрим как это может выглядеть в зимнее время мы здесь были летом и заходили в этот грот изнутри пробирались там по узкому Лазу Здесь все замерзло, лед да, Узнаю Летом мы выходили на этот камень То есть мы стояли на нем сверху Сейчас я вижу Все это сбоку Там большое пространство Вообще Кто-то говорит, что раньше Река была значительно Полноводней и предполагают, что вот этот грот Он был затоплен как раз До уровня вот этого камня Ну и такая есть легенда, что тут Заплывали подводные лодки здесь Ну в принципе, да То есть уровень потолка Входа так, вот Если посмотреть, вот камеру я сейчас Держу на уровне входа Поворачиваемся Видим, что вода может быть как раз где то вот уровень камня если еще она выше то тогда вход будет полностью затоплен и кроме как на подводной лодке сюда никак не забраться не заплыть и можно если всплыть на этой же подводной лодке выбраться на камень и выйти там сейчас мне отсюда не показать не видно там, там есть выход на другую сторону На сушу Ну ладно, пойдем дальше Здесь очень красиво Такая вот текстура очень интересная Природа Она еще замерзшая Такие тут видно Кристаллы льда Очень красиво камера конечно всего не передает вот этого объема атмосферы вот этой вот поэтому советую вам приехать при посмотреть все своими глазами пофотографироваться очень красивые фотографии получаются ну мы пойдем дальше изучать карстовый мост зимний вот так вот выглядит этот вход А над нами громада скалы и камня Ну вот мы зашли в центральную арку. Сейчас как раз видно тот вход в грот, в котором мы только что были. Попробуем пробраться туда, на тот камень, если получится. Вообще летом мы пробирались туда. Попробуем зимой это сделать. Так, здесь, наверное, уже придется на корточках ну, попробуем пробраться. У нас есть с собой такой знатный фонарик, очень мощный. Да, пуховик придется стирать. И джинсы тоже. А вот здесь уже стало немножко повыше. Да. Еще тяжелый рюкзак на спине. Фух. Все, можно встать в полный рост. вход да не каждый сюда полезет но мы здесь уже второй раз нам нужно туда пробираться дальше сейчас мы как раз увидим наверное да все вам видим тот гроз в котором мы были я думал честно говоря что здесь будет везде лед сосульки но единственное что отличает это место от летнего состояния это то, что здесь сухо. Летом здесь все очень грязное и мокрое. А сейчас, видимо, все замерзшее. И сухо особо сильно не пачкаешься. Так, ну что, продолжаем продвигаться. Моя жена уже пробралась. Сейчас предстоит тоже сделать и мне здесь. Вся эта ситуация в том, что идти нужно не там, не по, этой, не по этому ущелью, а как бы вот здесь вот по вот этой кромке, чтобы как раз потом выйти на тот камень. Потому что вот это ущелье, оно уводит как раз туда вот там видно лед. Нам туда не надо, нам нужно. Так, как мне это сделать? Все усложняется тем, что у меня фонарь и пакет. Ладно, как-нибудь проберемся. что сухо, если было бы мокро здесь бы просто соскользнули ноги так, ну вот что-то получается все все, мы забрались мы были там теперь мы Здесь. Ну вот мы и выбрались на тот самый камень, который я показывал. Вот мы на самом краю. Там лед. Туда я дальше не пойду. А! -да жена. Здесь довольно-таки большое помещение. И угадайте, что мы сейчас будем тут делать. Мы будем обедать. <с> На улице дует ветер. А мы здесь укроемся. Никто нам не помешает, потому что с воды к нам не подойти лаз, мало кто полезет такое уединенное местечко здесь вот еще есть один лаз естественно мы туда не полезем но скорее всего он выведет куда-то а никуда он не выведет хотя может выведет ладно, это для экстремалов оставим для любителей полазить Пока мы изучали тут немножко этот грот, заметили такое вот пушистое тельце. Сейчас настрою камеру. Это летучая мышь, но непонятно, то ли она. Живая, то ли она не живая, может быть, она просто спит, конечно. Ага. Ну, вот мы пообедали. Фонарь у нас немножко сел, светит еле-еле. Так, там вот у меня жена пробирается к выходу. Ну все, до свидания, груд. Мы к тебе еще придем. Жалко, нельзя спрыгнуть на лед. Спрыгнуть-то можно, но нельзя. Поэтому будем выбираться тем же путем, к которому мы пришли. Ну вот, мы выбрались из грота. Так, пакет не забыть. Рот. Так, сейчас пойдем по вот этой лесенке туда вверх. Там еще есть. Ниши интересные, в них мы залезем, посмотрим Поснимаем Вот туда нам нужно пробраться Вот видно сейчас Там тоже такая комнатка интересная Оттуда можно выглянуть На реку посмотреть сверху Сейчас мы туда пойдем вот мы поднялись по лестнице, там вход в грот остался вот так выглядит карстовый мост со стороны леса можно сказать отвесная стена с таким нависанием сейчас мы пойдем туда пройдем и можно видеть с этой стороны что он весь снизу стоит как бы на таких ногах своих карстовый мост весь пронизан сейчас поднимемся по лесенке вот так вот он выглядит со стороны леса можно забраться на самый верх там есть до да, тропинка но зимой это опасно Не знаю, попробуем, конечно, но... Ну, зато здесь натоптано Так, вот она. Это такая комнатка небольшая, про которую я говорил. Сейчас мы сюда забрались. Тут тоже такие характерные колонны, на которых и стоит этот весь карстовый мост. Вот там видно вход в грот. Оттуда сейчас мы пришли. Поднялись по лестнице. Пока батарейка у меня еще не села. Хочу показать выход так, где фокус? Сейчас потихоньку выйдем. А, Все Приходится чуть ли не на карачках пролезать. О, вот. Вышли к реке. Там вот река, подвесной мост. Мы по нему пройдем, кстати. Вот такой лаз. Высота. Ну, здесь очень опасно везде Я стою тут еще натоптано. Чуть дальше можно ступить и вместе со снегом Ушататься вот туда вниз ну, Высота здесь приличная То есть где-то ну, примерно высота дерева Если участишь, что те деревья на берегу стоят Уровень реки ниже гораздо А вот туристы тоже штурмуют мост Ладно. Так, жена тоже хочет посмотреть. Пойдем внутрь. Маленько там еще поснимаем. Пофотографируемся. если представишь какая громада сейчас над тобой находится это скала которая стоит на таких вот колоннах немножко жутковато становится На сам верх Карсового моста мы забираться не стали, там очень опасно, скользко, тропинка есть, но очень скользко, поэтому сейчас возвращаемся через подвесной мост, со стороны еще немножко поснимаем, даже здесь спускаться ноги скользят, камера этого не передает, но здесь довольно-таки крутой склон, а вот и подвесной мост. Сейчас мы по нему пойдем. Вот люди тут даже на лыжах отдыхают Молодцы! Карстовый мост Жена Вон там вон тоже какой-то грот есть Вход в пещерку может быть Зимой чем хорошо то что можно все это исследовать с воды с льда Летом без лодки тут нечего делать если хочешь все это посмотреть, все скалы снизу, подойти к ним поближе, нужна лодка, вот карстовый мост. Вот мы посмотрели на карстовый мост. Времени уже много. Двигаемся в сторону дома, в сторону машины сначала. А поедем домой.